владеет информацией тот владеет миром это выражение актуально сегодня абсолютно для всех слоев населения но особенно для тех кто ищет работу в польше как ни странно так как именно от того кто первым получит информацию о той или иной вакансии зависит кто устроится первый на данную работу и займет вакантное место всем привет дорогие друзья с вами Антон Белюк и канал Work and Life. И в сегодняшнем выпуске я хочу поговорить с вами об уникальном мессенджере нового поколения под названием Телеграм. Данное творение Павла Дурова, создателя Контакта, которое до сих пор не было оценено по достоинству, хотя Телеграм был создан уже несколько лет назад. Так вот, в сегодняшнем выпуске я хочу разобрать некоторые моменты по этому поводу М -м, объяснить вам в чем плюсы и достоинства этого уникального мессенджера Телеграма в общем я объясню вам что такое Телеграм и с чем его едят ну опять же для многих это вообще станет открытием, потому что как ни странно многие люди еще даже не слышали о Телеграме в общем, как бы там ни было, все, что сегодня будет сказано, в будущем очень сильно поможет вам в поиске работы в Польше. Так что, если вы заинтересованы во всем вышеперечисленном, устраивайтесь поудобней. И я начинаю. Поехали! Итак, что такое Телеграм? Самый животрепещущий вопрос. Ну так вот, Telegram это мессенджер. Что такое мессенджер, <смех> скажут многие. В общем, скажу проще, Telegram это уникальное средство обмена информацией. Причем обмена моментального данной информации. Через Телеграм мы можем переслать как сообщения текстовые, так и видео, так и аудиофайлы. В общем, которые доходят моментально на все наши гаджеты, которые подключены к Телеграмму. Он объединяет два телефона, если у вас два телефона и компьютер в одну базу и любое сообщение приходит на все три гаджета моментально одновременно, скажем так Телеграм зашел далеко в будущее на самом деле, потому что там существуют такие фишки, как боты, так называемые это роботы и виртуальные роботы, скажем так которые могут делать за вас в Телеграме различную работу Выполнять, то есть вплоть до покупки вам билетов на концерт, на какие-то мероприятия, заказ список в магазине, ну то все что угодно. В общем, ну это так, это все лишнее, это для нас, для большинства еще дебри, не будем в это сейчас влезать. Сегодня я хочу подробно рассказать о своей идее по поводу Телеграма и как его можно использовать в плане нахождения людей на работу в Польше. Потому что именно эту идею я недавно озвучил на конференции группы «Прогресс» в Гданске, которая проходила, к слову, несколько дней назад. Ну и закончилась, в принципе, успешно, особенно для меня, потому что я озвучил данную идею, многих это впечатлило. И, по крайней мере, с «Прогресса» пока что никто еще не додумался до этого, но я думаю причина не в том, что я один такой у меня такое креативное особенное мышление, нежели у других а причина только в том, что многие еще не воспринимают телеграм всерьез некоторые вообще еще о нем не слышали даже координаторы хотя всегда имеют доступ к интернету и работают непосредственно в интернете а другие просто-напросто и пока что еще не верят в то, что э, данное творение э, будет перспективным в плане распространения информации. Э, так вот, о чем же все-таки идет речь? Какую идею я преподнес? Сейчас я вам расскажу. Э, в общем, есть такая фишка, как канал в Телеграме что это такое канал в телеграме канал в телеграме это на самом деле вещь уникальная в том плане что э, я выкладываю на этом канале актуальные вакансии и каждая актуальная вакансия которая выложена там будто видео вакансии что я там и видосы выкладываю видосы с канала выкладываю и как я уже сказал описание работ в письменном виде тоже там выкладываю так вот оповещение о каждой свежевыложенной а публикации в Телеграме автоматически приходят моментально на телефоны, на компьютеры всех людей, которые подписаны на меня на этом канале в Телеграме. То есть представьте себе, где бы вы ни находились в любой э, точке мира, скажем так, э, можете отдыхать в баре, можете э, быть на футбольном матче, матче э, или просто гулять по улице, у вас нет доступа к компьютеру, Понятно, что вы всегда, если вы ищете работу в Польше, то вы не можете посвящать этому все время и постоянно сидеть за компьютером, там, лазить по различным сайтам, чтобы найти эту работу. И все такое. Вы посвящаете большой отрезок времени там, личной жизни, скажем так. Но работа находит вас сама. <laughs> вот в чем уникальность такой рассылки. То есть, вам приходит сообщение на телефон о новой публикации, и все, что требуется от вас, это просто открыть телефон, зайти в Телеграм и прочитать вакансию. Вот, например. Вот, я уже в Телеграме, и пошло подробное описание вакансии в Польше. Есть как в письменном формате, так и в видеоформате. И таким образом вы очень сильно выигрываете перед остальными людьми, которые не подписаны на данный канал в Телеграме. Потому что, как я уже сказал, в нашем в современном мире выигрывает тот, кто первым получает актуальную информацию о той или иной вещи. И вакансии в Польше это не исключение. Потому что вы получили информацию о вакансии сразу мне звоните. То есть это может быть воскресенье, суббота. Любое время суток, ну, если вы заинтересованы, вы посмотрели, хлоп, была жена вакансия. Позвонили, договорились, так сказать, забили рабочее место себе. После вас позвонило еще 5-10 человек, которые тоже получили э, моментальную информацию о данной работе. И таким образом остальные, кто уже найдут эти объявления там, на остальных интернет, на других интернет ресурсах таких как Одноклассники ВКонтакт, Фейсбук э, Флагмы и так далее они увидят эту работу только когда зайдут там сами специально на перечисленные интернет ресурсы чтобы поискать э, работу в Польше найдут эту работу там, через сутки-двое позвонят мне или пускай даже через 5-10 часов позвонят но уже будет не актуальна данная работа потому что те кто подписаны на канал в телеграме уже первыми получили информацию об этой вакансии позвонили договорились и все места заняты то есть эти люди победили они выиграли те кто подписан на канал в телеграме у них теперь нет необходимости часами сидеть в ноутбуке и искать работы в польше потому что работа как я уже сказал найдет вас сама вот в этом главная уникальность Телеграма сейчас для нас, уникальная рассылка, и я ставлю на это очень большие ставки сейчас, потому что ну, сейчас Телеграм еще факт в том, что он не так развит, как хотелось бы, не так популярен, как тот же Вайбер, но вспомните сколько времени люди привыкали к Вайберу. Ведь ну, я, например, через лет 7 только существование Viber подключил его. Сколько уйдет на освоение Telegram, я надеюсь, что это будет быстрее, потому что уже несколько лет существует Telegram. И многие специалисты считают, что за Telegram будущее, на самом деле. Потому что ну, ни Viber, ни WhatsApp не стояли, не стояли рядом, так как и близко не имеют столько функций, сколько имеет Telegram что касается опять же той автоматической рассылки это прорыв вообще абсолютно бесплатная рассылка причем также там есть функция и такая чтобы созваниваться то есть и связь очень отличная можно созваниваться как через ноутбук так и через телефоны и со связью вообще никаких нет проблем в отличие от того же вайбера ну в общем еще куча куча плюсов данного приложения в общем если вам интересно Почитайте об этом в интернете, если хотите узнать более углубленно о телеграме. Но посыл сегодняшнего видоса заключается в том, чтобы, так сказать, убедить вас. Убедить вас в том, что стоит, стоит подписаться на мой канал в Телеграме. Потому что это работает и будет работать, и будет работать очень отлично. Сейчас там 70 с чем-то человек, и уже я выкладываю работу, люди первыми получают информацию о вакансии. И сразу звонят, спрашивают там ну, по всем моментам насчет работы, и когда можно, допустим, приехать, если данная вакансия вас устраивает. В будущем, я надеюсь, будет так, когда будет уже пару тысяч подписчиков в Телеграме, например, нужно там 20 слесарей или 20 сварщиков. Я выкладываю описание работы в Телеграме. Информация, о публикации моментально приходит всем тем, кто подписан этим тысячам людей на телефоны, на компьютеры. И все те из них, из них кто являются слесарями, сварщиками, сразу звонят, договариваются о работе и едут работают. То есть моментально решаем вопрос с вашим трудоустройством. Сейчас опять же многие люди мне Часто говорят, что вот, я предлагаю многим, там, подписывайтесь на Telegram, о, нафиг не Телеграм, я там с Вайбером еле разобрался, э, я в этом там, не разбираюсь, особенно это люди, конечно, которые уже в годах, там за 40 лет. И ну и просто-напросто не воспринимают это всерьез. Они мне говорят, давайте я буду вам лучше звонить, там, допустим, каждую неделю и спрашивать появилась ли, стала ли актуальной та или иная работа потому что может быть такое, что еще не подписали контракт с работодателем но я уже выложил вакансию чтобы набрать базу людей вот. а набор на саму работу начнется через неделю или две и люди звонят спрашивают, когда вам перезвонить но я не могу точно сказать потому что работа может и через пару дней это появится, контракт подпишется с этим работодателем а может и через две недели Поэтому я рекомендую всем подписываться на Telegram, чтобы как только появится данная работа, я выкладываю у себя на канале данную вакансию, и вы моментально о ней узнаете сами. Вам приходят сообщения на телефон, и вам не нужно мне звонить там, каждую неделю там, и спрашивать, появилась ли данная работа, потому что ну, это не будет работать то, что вы мне звоните работа может появиться я, как, уже, как я уже сказал, через две недели может через два дня даже появиться и я наберу людей на работу за пару дней и, опять же, те, кто подписаны на канал в телеграме, узнают моментально о данной работе и возможно вакантные места закончатся моментально просто, как появится так их и не станет а человек, который остался там в 20 веке, он позвонит мне на следующей неделе. Но а эта работа уже давно будет не актуальна. Потому что те люди, которые шагнули в 21 век, которые опять же подписаны на мой канал в Телеграме, они получили информацию о данной работе первыми, а кто владеет информацией, тот владеет миром. И, соответственно, они устроились первыми на хорошую работу и вакансия уже не актуальна. Вот такая ситуация, дорогие друзья. Я очень надеюсь, что <сумел>, сумел убедить большинство из тех, кто посмотрели этот видеоролик в актуальности Телеграма, в перспективности данного мессенджера. Как я уже говорил, многие специалисты считают, что в будущем Телеграм может вытеснить даже социальные сети, такие как Facebook, Одноклассники. Ну и, конечно же, такие понятия, как Viber и WhatsApp отойдут очень скоро на второй план, благодаря Телеграмму. Подписаться в Телеграме не составляет никакого труда. Просто-напросто ссылки на Телеграм. Ссылку под этим видео вы можете найти в описании к этому видео на мой Телеграм-канал. Так же, как и ссылки на телеграм-канал под каждым, в принципе, описанием моего видео. Просто нажимаете на ссылку, там э, вам нужно будет ввести свою фамилию, имя, ну, стандартная процедура регистрации, так как и при регистрации э, в любой соцсети, даже, наверное, легче. И все, и вы зарегистрированы. Э, подписывайтесь на канал и получаете первыми свежую рассылку самых актуальных вакансий в Польше конечно же, без обмана и кидалова ну что, друзья, на этом буду закругляться хочу еще раз повториться, что все те из вас, кто еще не подписан на мой канал в телеграме, обязательно подписывайтесь на него как я уже сказал, ссылки вы сможете найти в описании к этому видео также как ссылки на Одноклассники и ВКонтакте, на мои группы в Одноклассники и ВКонтакте также не забывайте писать комментарии под этим видео по поводу всего услышанного, свои мнения, будет интересно э, посчитать это. И не забывайте подписываться на мой канал на ютубе, те из вас, кто еще на него не подписан, сделать вы это сможете, нажав на кружок с моей фотографией, который уже появился в верхнем правом от меня углу вашего экрана, поэтому я закругляюсь. С вами был Антон Белюк и канал Work and Life. До скорых встреч, друзья. Пока.